Всем привет! Примерно год назад я приобрел себе игрушку, на которую я сейчас записываю для вас обзор. Поиграл, а точнее прожил в ней 3-4 месяца ввиду карантина, и это были мои лучшие месяцы всего 2020 года. Потом разработчики ввели в игру такой ресурс, как железо, где на ее добычу хорошо было бы ходить в патии от 3 человек и более, и одиночки стали уходить из игры. Игра пустела, и от скуки пришлось ливнуть и мне. Игра на то время настолько потеряла игроков, что дошло до того, что наш клан ездил на битвы с европейских серверов на сервера Северной Америки. Но не суть. Спустя время я решил вернуться в игру, посмотреть, что изменилось, и сделать на нее обзор. Но вот сразу же я напоролся на неудачу. За то время, пока я не играл, было аж два вайпа, и весь мой прогресс на нуле. Так что, надеюсь, вы меня поймете и не станете обращать внимание на то, что я возьму часть материала у других людей, которые уже стримили или записывали игру. Ведь чтобы показать все в обзоре, мне придется потратить уйму времени, чтобы прийти к тому прогрессу, на котором я остановился до вайпа. Короче, погнали. Однажды вращение нашей Матушки Земли остановилось и осталось вращение только вокруг Солнца, вследствие чего пригодными для жизни стали оазисы, которые со временем сгорают из-за палящего светила. Выжившим людям пришлось стать кочевниками, и они вынуждены постоянно передвигаться на восток, ко все новым и новым оазисам. В этом им помогают волкеры или по-нашему ходуны. Хадуны — это конструкции из дерева и ветряными двигателями или по-простому крыльями. Ходуны можно приспособить как для переносной базы, так и для добычи ресурсов или даже боевых действий. А некоторые из видов предназначены исключительно для базы или исключительно для боевых действий. Игра представляет из себя ПВП-ориентированную ММО-песочницу с элементами выживания. Вам вряд ли удастся накапливать и чахнуть над своими богатствами. Вас, скорее всего, захотят зарейдить другие игроки, чтобы заполучить ваши заработанные кровью и потом ресурсы. Игра как бы принуждает примкнуть к сообществу, и чем оно больше, тем оно богаче и там относительно безопасней. Крупные стычки с другими кланами – это отдельный и весьма увлекательный вид геймплея, который не оставит равнодушным никого. Ведь кланы могут захватывать оазисы, и от этого формируются целые политические игры со своими интригами и скандалами. Народ в Дискорде мог часами обсуждать, кто кого предал, кто нарушил пакт о ненападении без всяких оснований, кто из союзников не пришел на помощь, а кто-то и вовсе раздумывал, кого бы придать, чтобы получить максимальную выгоду для собственного клана. Но если вы уверены в собственных силах, всегда можете заделаться грифером и в одиночку кошмарить целые кланы. У многих умельцев это успешно получалось. Пве в игре сделано довольно скудно, и единственное, кого мы можем фармить в одиночку, это рупу. Рупу ⁇ это обезьяны вооруженные палками и дубинами. Встречаются как обезьяны одиночки, так и небольшие поселения. Боссы также присутствуют, но на них нужно охотиться на ходунах и с небольшой командой. И еще один немаловажный вид деятельности в игре ⁇ это крафт и добыча ресурсов. Крафт я бы даже отнес к самому важному аспекту игры, ведь без него у вас вряд ли получится кому-либо что-либо противопоставить. С самых первых минут игры этому как раз и обучают в отдельном оазисе для новичков, куда не сможет попасть никто, кроме тех, кто только-только создал своего персонажа. Оттуда есть выход, но нет входа. Крафт в Ласт Оазисе сделан настолько продумано, насколько это возможно. Вам предоставлено огромное древо технологий, которое включает в себя 5 разделов – витамины, снаряжение, изготовление, строительство и ходуны – Витамины представляют собой флаконы зельями и служат для усиления характеристик, а также без некоторых витаминов нельзя будет заложить на строительство ходун, или же нельзя будет крафтить определенные вещи в виде оружия и снарядов. В древеснаряжении находятся инструменты, броня, оружие, флеги для воды и прочее, что относится к тому, что может носить персонаж. В изготовлении изучаются производственные станки и ресурсы, которые могут крафтить эти самые станки. Строительство в себя вмещает все, что связано с базой и ее защитой, и туда входят постройки, катапульты, дробовики, снаряды, сундуки и прочее. И наконец, самое интересное ходуны. Эта ветка насчитывает в себе порядка 21 ходуна и их улучшений. Например, там есть такой ходун, как паук, который представляет из себя, как это ни странно звучит, паукообразную конструкцию, которая вмещает одного человека, но при желании на него могут залезть и еще несколько кочевников. Этот паук может забираться туда, куда другим ходунам будет недостаточно мощи взобраться. Также есть лодочный ходун. Его бы я бы назвал самым популярным ходуном в игре. Для одного человека это самый идеальный вариант. Он может вместить в себя небольшую базу, и к тому же он достаточно быстр, чтобы попытаться уйти от боевого корабля, который на вас охотится. Также есть корабли, которые предназначены для перевозки небольших клановых баз, такие как «Бабочка», домус или «Таскер». Еще имеются специальные ходуны, которые предназначены для защиты баз или те, которые добывают воду с озер. И есть даже такой, который способен перевозить в себе несколько других волкеров, такой как панда-волкер. И не обойтись без боевых ходунов, таких как фалькон, буевел или шершень. Практически для каждого из волкеров есть свои улучшения, к примеру, на буйвола можно выучить усиленные ноги, крылья и открыть апгрейд в железо, что позволит ему стать быстрее, жирней и вместительней по воде и снаряжению. Для того, чтобы выучить самые простые технологии, понадобятся фрагменты, которые можно получить формя так называемые «корабли, потерпевшие крушение». И иногда их можно выбить с срупу в качестве дропа. Но также их можно отнять у других игроков за грифери их, если они будут носить их с собой. А чтобы изучить более продвинутые технологии, придется перерабатывать фрагменты в табличке в специальных переработчиках. На сложных картах можно найти одноразовые переработчики, и также на карте может находиться многоразовый, который будет там стоять на протяжении всей жизни у Азиса. В одноразовом переработчике можно получить одну из трех видов табличек, по крайней мере, мне больше одной не проколо. Эти переработчики появляются рандомно и уничтожаются практически сразу после использования а переработчик многоразовый вмещает в себя 400 фрагментов и 1000 энергии и отдает от 4 до 6 табличек. Такие переработчики отмечаются знаком вопроса на карте, но не всегда вопросительный знак будет оказываться переработчиком. Иногда это могут оказаться строения, в которых можно добывать фрагменты, если что, энергию можно получить из ветряных станций, которые нужно изучить и скрафтить. Или можно кататься на волкере, и он сам будет вырабатывать эту энергию. Также в игре появились небольшие торговые станции, которые спавнятся также в рандомных местах. Из-за флоты, это внутриигровая валюта, можно купить эти самые фрагменты и таблички. Флоты добываются также с убитых мобов и залутывания кораблей, потерпевших бедствия. Также из-за наличия больших торговых станций в Уазисах аналог аукциона, можно покупать или продавать ресурсы и шмотки за флоты, взаимодействуя с другими кочевниками. Таким образом, можно стать неплохим барыгой. Что касается локаций, то их существует 4 типа. Это легкие, о них я уже рассказывал, средние, сложные и эфемерные. В средних локациях вы встретите меньше разновидностей рупу и ресурсов, чем в сложной. Да и в целом для новичка там будет более спокойно фармить фрагменты и ресурсы для своего первого волкера и постройку первой простенькой базы. Сложных же локаций существует аж четыре вида. Первый представляет из себя лес посреди пустыни. Второй практически полностью идентичен первому, за исключением, что во втором есть песчаные пути, которые идут посреди леса. В третьей локации люди формят лаву и обсидиан, а также там летают птеродактили, из которых формят перья. А четвертая локация напоминает смесь лавовой локации с локацией среднего тира. И, наконец, эфемерные локации. Это локации, которые появляются всего на пару часов в рандомном месте на карте и включают в себя фарм редких ресурсов, таких как железо. И под конец скажу несколько слов о боевой системе. Она проста, как две копейки. Нет никаких скиллов. Есть всего две кнопки, а именно ПКМ и ЛКМ. На ЛКМ мы атакуем, на ПКМ блокируем чужие атаки. Но при всей кажущейся простоте не все так просто. При должной сноровке можно научиться проводить фейк-атаки. Фейк-атаки – это когда противник замахивается, к примеру, с левой стороны, вы готовитесь блокировать его слева, и в последний момент ваш противник может изменить направление удара и, к примеру, ударить вас справа или сверху по голове. Также, если противник будет бить вас слева и вы в это время зажмете на замах тоже в левую сторону, получится так, что вы отобьете его удар и мгновенно ударите в ответ своего противника, который уже вряд ли сможет парировать этот удар. Также на любой вкус и цвет есть различные типы оружий: одноручные мечи, топоры, дубины, длинные посохи, двуручные мечи и кинжал у всех свои характеристики, и все они имеют как и свои плюсы, так и минусы. Те же одноручные мечи или кинжалы подойдут для битв в узких пространствах, типа базы или корабля. Двуручное оружие больше подойдут для битв на земле с противником, который превосходит или равен вам по численности. А если вас больше, многие предпочитают тактику двое на одного – один сзади, другой спереди с одноручными мечами. С такой тактикой мало кому удается уйти живым в открытом пространстве. В лесистых местах, если вас застали врасплох, довольно легко уйти при помощи крюка кошки, который даст вам почувствовать, что вы полуголый Человек-паук. В итоге мы видим гениальный и в то же время провальный проект. Разработчики но ну уж никак не хотят делать игру, щадящую одиночек или небольшие кланы из пяти человек. Здесь вы не можете, как в простой MMORPG, налить себе чаек или что-то покрепче, включить любимую музыку и расслабленно играть, пофармливая ресурсы. Во-первых, вам всегда нужно будет смотреть по сторонам. Во-вторых, всегда слушать. Не раз у меня случалось такое, когда я врубал себе на фон какой-нибудь видос на ютубе, и из-за этого враги меня заставали врасплох. А если играть в большом клане, то, как правило, нужно присутствовать в голосовом чате Дискорда. Ведь ситуация может измениться в любую минуту. И тихий, и ненапряжный фарм какой-нибудь древесины сотого качества сменится на срочную мобилизацию». И плюс-минус по этой причине оценки игры в стиме спустились до смешанных, и онлайн сильно просил. Некоторые любители фарма находят спасение на частных ПВЕ-серверах, где нарушители спокойствия обычно банят. Вот как раз там вы и сможете заниматься своим любимым накопительством добра и отстройкой базы своей мечты. А я же, если и продолжу дальше играть, то только на таких же приватных серверах. Если у того, кто посмотрел этот ролик, есть свой сервер, напишите его данные в комментариях. Я с удовольствием на него загляну. Проекту Last Oasis долгих лет жизни и процветания, ведь задумка более чем годная. На этой позитивной ноте я хочу закончить. Спасибо тем, кто досмотрел ролик до конца. Можете отблагодарить меня лайком и подпиской, если вам понравилось. А мы увидимся в следующем ролике. Всем крепкого здоровья и удачи. Всем пока.